Барселоны и клуб. В этом плане матч тоже для Барса крайне-крайне-крайне важен. Клоны показали состав Мальорки, вы можете изучить, внимательно посмотреть. Я еще с истинно проиграла. Также недалеко находится и Бару, и Баро 27. Активно процессы проходили все эти. 16 минут молчания в памяти о погибших от коронавируса. Испания Вернулся, вернулась Барселона. Тур 22 Будимир, 29 Куча Эрнандес. Опасный момент еще в матче открыт. Вот так оперативно буквально на второй минуте забивает Барселона. И отличился Артуро Видаль. Только-только я ознакомил составами команда, как Барса провела свою атаку, довольно размеренную, спокойную, и открыла счет в матче. Отличился чилиец Артуро Видаль, который недавно говорил о том, что он счастлив своим положением. Не играет сегодня Луис Суарес. Он уже... Броберту по штрафную. Удар поворота. И мяч пролетает рядом воротами, бил воротам Мартин Брайтвайт, по которому тоже много было вопросов, когда он, зимой. Топ-разстрел, удар, и вот Гризман мог забить, но наоборот была серия скорее Месси он был первым претендентом на такой акцентированный удар поворота. Гризман с чуть-чуть не поняли друг друга, ну какой же пас сделал Месси, а? Рассмотрим между ног, передача бускет Бускетс подкатывал Бускетса, Алехандро Поссо. Был направо, Кубо, Кубов штрафной. Нашел свободную зону Месси, но Гризман, запросто просто Гризман не пустили. Но без нарушений опасный может быть. Кубо, Кубо! удар поворота! Мейтер Стегин! Да, хуза Кубо! Классно он сместился. Получил мяч от партнера и дальше смотрит, что исполнил. На раух он так выбегал, его обыграл, бил в дальний угол. И мне кажется, не просто был так Снова куба. Подачи уже сальвой. Буквально команда настолько была хороша. Во всех атаках забила мяч быстро. И вообще, в целом, было довольно И миссия. Что не касание этого опасный момент довольствует. Штрафной удар. Очень опасный. Игра рукой, судя по всему. А прав арбитр показывает, что. Нужный музык. Под стенки нет! Под стенкой пробил Кубой И на этот раз проблемы уже серьезные были у Терстегина. Эй! Опасные эпизоды 2-0. Много-много рикошетов, много непонятных действий штрафной мальюрки. Но в итоге мяч оказался у Мартина Брайтвейта. И Мартин отправил мяч в ворота. Поздравляем его с этим событием. И это его первый гол в чемпионате Испании за Барселону. Мартин Брэйтвейт, который весь сезон...